Ребята, привет! Мишель, скажи, привет! Привет! Ребята, мы сейчас все вместе будем вам рассказывать стих про Машу! Нам нужна Маша! Кто будет Машей? Я! Люлябик, Может, Люлябик будет Машей? Нет, Нет я не буду Машей! Я не хочу платок одевать! Нет. А кто будет Машей? Я! Мишель будет Машей! Смотри, хорошо! У нас есть платок. Давайте, Мишель, оденем платочек. Вот такой платочек красивый. Так, завяжем, завяжем, завяжем. Оп. Какая Маша красивая к нам пришла. Дай покажись. Хорошо сидит платочек. Вот. Смотрите, какая классная Машенька у нас получилась. Мы с Машей сварим кашу. Берем ладошку, другую, Берём. Такую. эту. Хорошо. И будем на ней варить кашу. Пальчиком вводим по ладошке. Показываем все. Наша Маша варила кашу. Кашу сварила кормила и показываем кому э, э, она дала Сороки, уточки э, овечки э, лосатки а, э, а кому а лисички не дала лисички не дала она еще маленькая маленькая а теперь я расскажу чуть-чуть по-другому смотрите покажем кому Маша дала кашу Этому дала сороки. Этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. Он много шалил, свою тарелку разбил, поэтому кашу не получил. Смотрите, у нас Маша варила кашу, а потом кормила всех своих деток. Давайте берем ладошку. Это будет наша каша, кастрюля и берем пальчик маленький и варим кашу. Давай. Наша Маша по кругу варила кашу. Деда кормила, деда кормила и покажем кому дала Маша кашу. Показываем пальчиком. Это мы. Дала. Сороки. Это этому. Ли? Дала. К... Этому. Утучку. Дала. Этому. Дала. А этому не, не дала. дала. Он да. шалил. Кашу с тарелкой разбил. Поэтому кашу не получил. Да. А давайте еще раз расскажем. Ну давайте. Я покажу. Лябик, нужна будет твоя помощь. Кашу варить будешь? Ну, конечно, я буду, буду. Берем ладошку, это наша каша, кастрюля. А у Лябика будет ложка. Варим кашу. Наша Маша варила кашу. Кашу сварила, детей кормила. Этому дала, этому дала. Этому дала, этому дала, а этому не дала. А почему? Он много шалил угу. и свою тарелку разбил. Вот так, ребята, этот пальчик очень плохо себя вел и разбил тарелку. Поэтому Маша ему кашу не дала. Привет, слоненок! Привет, мама! Привет! Как у тебя дела? Хорошо! А где ты был? В магазине! Да, правда? А что ты там купил? Мороженое себе! Мороженое купил слоненок? А какого цвета? Красный! Красный? Золотый! И Не Желтый? Нет, золотый! Только золото. один!